Привет на нашем канале. Сегодня будем говорить о совершенно диком явлении, которое присуще украинскому страховому рынку. Это торги со страховыми компаниями. На самом деле немногие знают, что торговаться за размер страхового возмещения в Украине можно как на базаре. Как это происходит на практике? Страховая компания, как правило, в обмен на сокращение сроков выплаты страхового возмещения предлагает клиенту уменьшить сумму страховой выплаты. Если посмотреть на ситуацию со стороны глазами клиента, когда это будет иметь право на жизнь, то есть первое, это в случаях, когда затраты на сам процесс, на доказывание будут гораздо выше, чем спорная сумма страхового возмещения. Но еще один момент, это э, нужно брать во внимание ситуации, когда в случае спора можно остаться без возмещения вообще. То есть если есть такие риски, то в принципе рассматривать эту возможность также можно. Если до этого дошло, э, то клиент должен четко понимать, зачем ему это нужно. Например, мы говорим о том, что он не хочет допустить потерь на инфляции, на курсовых скачках. Ему нужно быстрее купить э, запчасти для автомобиля, быстрее его отремонтировать, выпустить работу. Или клиенту резко понадобились деньги для каких-то других целей. То есть, э, если цель определена, то нужно ее придерживаться и гнуть эту линию в страховой компании. Ситуация также может быть и обратной. Например, клиент, получив страховое возмещение, понимая, что оно его не будет устраивать, может смело идти в страховую компанию и пытаться торговаться с ними, по поводу пересмотра размера возмещения в обмен на то, что он не будет э, вести какие-то процессуальные действия не будет втягивать компанию в судебное разбирательство э, в обмен на увеличение суммы возмещения совершенно логичный вопрос э, когда этим занимаются чаще всего страховые компании ну, первое это когда хотят сэкономить на выплаченных страховых возмещениях это логично и второе э, это то, о чем многие даже не задумываются. Ситуация выглядит таким образом, что страховая компания имеет основания для отказа в выплате страхового возмещения. Для этого необходимо оформить ряд документов, которые потянут затраты. Ну, например, оплатить экспертизу, которая на сегодняшний день будет стоить от 6-7-8 тысяч гривен, если мы говорим о комплексном исследовании обстоятельств ДТП. В таком случае компании возникает дилемма. Или заплатить клиенту, или потратить больше, чем есть возможность заплатить клиенту, обеспечив доказательства для отказа в выплате страхового возмещения. И вот э, в такой дилемме также возникает элемент торга. Компания говорит мы уменьшим, но заплатим. Или пойдем на затраты и не заплатим вовсе. А, второе это инфляционные риски, риски курсовых скачков э, и так далее. То есть, если э, период выплаты Возмещение припал на турбулентность на сегодняшний день, там, доллар 25, завтра он 30, на таком скачке э, суммы выплаченного возмещения, даже в полном объеме, э, может не хватить, там, на проведение восстановительного ремонта того же автомобиля. Если в рамках того, что намечено э, удается выйти на какой-то разумный компромисс, который в первую очередь э, устраивает вас, и э, можно за счет этого решить конкретную жизненную проблему, которая возникла и ради чего это затевалось, тогда нужно переходить ко второй фазе. То есть все договоренности и торги, несмотря на абсурдность этой ситуации, должны закончиться заключением мирового соглашения. То есть не нужно останавливаться на какой-то устной договоренности, когда-то как в какие-то даты мы сделаем и так далее. При этом со стороны клиента нужно настаивать на том, чтобы в данном мировом соглашении была четко зафиксирована сумма страхового возмещения, а не некая формула, по которой оно будет рассчитываться. То есть нужно понимать четко, когда и какие Деньги будут заплачены. Ну и как я уже говорил, повторюсь, надо четко фиксировать момент, когда. То есть, если э, случилось так, что идем на уступки, то надо понимать... Э, Какие уступки будут сделаны со второй стороны. Срок э, выплаты страхового возмещения должен быть э, достаточно короткий. И при этом э, э, он должен быть также зафиксирован в этом соглашении. Я думаю, что э, я говорю немного о странных вещах как юрист. Но э, поверьте, иногда дело принципа или там принципиальная борьба и финишная победа принесут э, гораздо худший результат для клиента в конце. Поэтому проблему всегда нужно рассматривать комплексно. Всегда смотрите на ситуацию со всех сторон. Если это вам выгодно, то, возможно, этим путем нужно пойти. Если это неинтересно, то, безусловно, нужно упираться и защищать свои права до последнего. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Пишите о тех темах, которые вам будут интересны. Ну а мы в свою очередь будем стараться делать интересный контент для вас. Спасибо.